Глава 12 Дыхание и сердце. Вторая неделя мая. Перед следующим занятием мы с комендантом еще немного поговорили о дыхании. У меня было ощущение, что это необходимо, поскольку существовала такая сильная связь между его дыханием и внутренними ветрами, зажатыми и причиняющими ему тем самым боль в основании спины. И вот еще что мастер говорит о дыхании. Наблюдай также за положением в теле, за продолжительностью и счетом. Что он в первую очередь имеет в виду, говоря о положении в теле, выполняете ли вы позы или любую другую практику, так это то, что вам необходимо очень внимательно следить за тем, какую часть тела вы задействуете при дыхании. В большинстве случаев легче всего достается наибольшее количество свежего воздуха, если дышать диафрагмой. Это целый купол мышц, смыкающийся внизу грудной клетки. Комендант, казалось, пребывал в некоторой неуверенности. Я приложила руку к его груди и сказала, «Попробуйте сделать пару вдохов и выдохов так, чтобы моя рука оставалась неподвижной». Немного повозившись, он со вдохом выпятил живот. Я хихикнула, но все равно заметила, что живот у него стал стройнее или площе. «Дельная мысль, но чуть-чуть не точная. Попробуйте повыше, сосредоточьтесь на самой нижней части грудной клетки». Так он и сделал. И все получилось как надо. Это лучше всего для глубокого дыхания, это также помогает во время выполнения поз, держит весь живот, особенно вокруг талии чуть ниже, упругим и сильным. Тренированность этой части оказывает мощное действие на низ спины, неоценимо помогая удерживать весь верх тела вертикально. А это, в свою очередь, предотвращает возникновение напряжений в главных забитых точках у вас на спине и ниже, включая органы пищеварения, испражнения и воспроизведения, и даже различные части ног. Есть поза, которая пережимает диафрагму и вынуждает дышать другими участками легких, чтобы снабдить их необходимым здоровым количеством свежего воздуха. Одна из таких поз носит имя мудреца Мариши. Та, в которой упираешься собственной ногой в живот, и единственный путь дышать – это двигать ребрами. Точно. Ну а теперь вы можете направить дыхание умозрительно в ту часть тела, где вы пока не слишком сильны, чтобы добавить ей энергии, скажем так. Ты хочешь сказать, что когда я выполняю эту штуку, эм, воин совершенства, пытаясь согнуть колени, широко расставив ноги, когда у меня бедра трясутся и у меня такое ощущение, что я сейчас плюхнусь со всего маху на задницу, э, что я могу вообразить, что направляю ногам заряд энергии, просто глубоко вдохнув?» Я улыбнулась. Замечательный пример. Я никак не могла избавиться от ощущения, что он знал о йоге больше, чем позволял себе произносить. И снова верно. И разумеется, конечная точка, в которой стоит направлять энергию дыхания, это аккурат то самое забитое место, в вашем случае точно в центр, расположенный внизу спины. Просто представьте, как энергия дыхания течет вниз, освобождая срединный канал, где его пережимают два боковых канала. Вы видите, как узел, образовавшийся в точке их пересечения, расслабляется, и через этот центр снова начинает двигаться ветры. Можете делать это во время любой растяжки, с любой частью тела, но особенно с теми точками, где у вас какая-нибудь трудность. А поскольку ваши мысли привязаны к внутренним ветрам, я помедлилась специально для него. Мои мысли привязаны к внутренним ветрам, как всадник лошади. То в таком случае в действительности так и есть. Пока вы выполняете позы, само представление того, как расслабляется ваша спина, как снова приходит в форму, может помочь этому произойти. Это один из величайших секретов того, как работает йога. Мастер также говорит, что необходимо следить за продолжительностью дыхания, как долго длится полный вдох и полный выдох, с какой скоростью вы дышите, иными словами. Э, ну, если задача заключается в умиротворении внутренних ветров, то я думаю, что дышать нужно как можно медленнее. Это в целом верно, но до некоторой степени. Э, не так важно, как быстро или медленно вы дышите, а скорее, сколько глубоко и ритмично дыхание. Не обрываете ли вы вдох и выдох, не загоняете ли себя, не заглатываете ли воздух залпом. Поначалу, с непривычки, вам захочется дышать чуть быстрее, а то иначе вам придется хватать воздух, что опять же создаст давление в зажатых точках вдоль основных каналов. По мере того, как вы будете расслабляться и набираться сил с постоянной практикой, вы сможете дышать медленнее, не переставая следить за тем, чтобы вдохи и выдохи были глубокими и ровными. И тогда, входя в трудную для вас позу, когда телу потребуется больше топлива, вы сможете по своему желанию ускорить дыхание, чтобы удовлетворить потребности тела. Так что в конце концов, вся штука в управлении. Желаете ли вы дышать быстро или медленно, это будет ваше решение, чтобы извлечь всю возможную пользу для каналов, где бы вы ни были. И наконец, мастер говорит о счете, о том, как измерить время, которое вы проводите в каждой позе, к примеру или как долго длится вдох-выдох или промежуток между ними. Первое сделать довольно легко, просто считая количество вдохов-выдохов, в течение которых мы удерживаем полностью построенную позу. А для разных поз разные временные промежутки хороши, и разное число вдохов-выдохов. Но для большинства поз достаточно 5-6 вдохов-выдохов. Помню, когда я начала выполнять позы с моим учителем, мне казалось, что этого мало, что если удерживать позу намного большее число вдохов и выдохов, то моя нога или что то угодно еще сможет вытянуться на 1 два дюйма больше в тот же день. Но тут все по-другому. Единственный способ добиться хорошей растяжки и высвободить каналы – это только путем неспешных, постоянных, но кратких усилий по всем точкам в теле, день за днем, потому что все они связаны друг с другом. И, конечно же, существует несколько поз, вроде той, в которой вы держите стопы в воздухе над плечами, которые действенны для каналов, только если удерживать их более длительно. Есть еще кое-что, зачем следует следить и что считать. Не просто сколько мы удерживаем ту или иную позу, а сколько времени занимает у нас вдох и выдох. Это важно хотя бы для поз. В лучший ритм можно попасть, наблюдая за тем, чтобы вдох был равен выдоху. Померить это можно, считая в уме, но тогда может не хватить внимания на прочие вещи, например на то, чтобы чувствовать, как распрямляется канал, когда вы вытягиваете руку или ногу. Самое простое решение – это следить за сердцебиением, либо в груди, либо слушая его удары внутри ушей. И тогда можно следить за тем, чтобы во время вдоха и выдоха звучало равное число ударов сердца. Это помогает избежать распространенной ошибки, при которой старый, затхлый воздух не изгоняется из легких полностью с каждым выдохом. Если повторять эту ошибку раз за разом в течение всего занятия, лишний воздух опять-таки создает давление на те самые места внутри каналов, которые мы пытаемся от этого давления освободить. Привычка следит за счетом, внимание к тому, чтобы вдох и выдох занимали равные промежутки времени, проникает в ежедневную жизнь. Например, когда вы работаете за столом или оказались в напряженных обстоятельствах. Это расслабляет и в первую очередь не дает вам пережимать внутренние каналы. Комендант глубоко вздохнул. Ой, я и последовательность поз помню с трудом, а тут еще целая куча всего, о чем мне нужно помнить. Тренировка, сказала я в точности, как говорила мне Катрин. Тренировка. И после этого мы прошли с ним через кое-какие по-настоящему трудные позы, чтобы у меня была возможность прерывать его, когда он начинал задыхаться, и напоминать ему о ритмичности дыхания. В этом состоит часть работы учителя, содержать ум ученика в той же гибкости, что и его суставы. Вам тоже стоит помнить об этом на тот случай, если ваш учитель заставит вас попыхтеть.